15 мая состоялась премьера-спектакль по произведению Наберы Гимаддиновой обоим тяжело. Повесть писательницы отражала время советской власти и его тяжелые моменты. Студенческий коллектив КФУ воплотил ее главную мысль, проникнувшись идеей Гимаддиновой. Важно заметить, что студенты поставили спектакль своими силами. У них не было декораций и дорогих костюмов. Однако их стремление проявить себя помогло учащимся создать атмосферу советских времен. Форма такой литературно-драматического произведения. И вот на одном дыхании все играют, ну просто потрясающе. Мероприятие проводилось на татарском языке. Это немаловажно для татароязычной части студентов университета. Деятельность театра «Мизгель» направлена на возрождение и развитие национального языка Республики Татарстан. Влада Крайнова, Ленарда Влитьяров, Универньюс.